Перед нами схема с простейшим реостатом. Это натянутая никеленовая проволока. При включении в цепь один контакт неподвижен, а другой может скользить вдоль проволоки. Амперметр показывает, как меняется сила тока в цепи при перемещении подвижного контакта. Чем больше часть проволоки, включенная в цепь, тем больше сопротивление этого участка и тем меньше сила тока.